Армении нет места в составе Совета Европы. Эта страна не отвечает обязательствам международных организаций. Об этом французскому бюро «Репорт» сказал французский писатель Жерар Кардон. Международные организации должны занять более жесткую позицию в отношении стран-оккупантов. На одном из мероприятий я обратился к сотрудникам Совета Европы и спросил, куда смотрит эта структура. Нагорно-Карабахский конфликт — это международная проблема. Армения оккупировала 20% азербайджанских земель. Поэтому Армении нет места в составе Совета Европы. Армения не отвечает ни требованиям Совета Европы, ни он. Зачем нужна международная организация, принимающая государство-оккупанта? Жерар Кардон отметил, что Армения все еще бредит идеей о так называемой Великой Армении. Франция в свое время доминировала в Европе. Наполеон завоевал многие территории. Но однажды мы вернулись к нашим прежним границам. Теперь мы больше не думаем о том, чтобы вторгаться в чужие земли. Однако Армения продолжает оккупационную политику. Французский писатель также отметил, что в результате неправильной, агрессивной политики Армения превратилась в бедное государство, Молодежь вынуждена массово покидать страну. По соседству с Арменией такая богатая страна, как Азербайджан. Армения же в результате своей неправильной, агрессивной политики лишает свою страну дохода. Сегодня трубопроводы в Европу прокладывают через соседние страны, в обход Армении. Отметим, что Жерар Кардон является офицером Почетного легиона Франции и командиром ордена Лафайет. В 2010 году был удостоен звания рыцаря Ордена искусств и литературы Франции. Его произведения переведены на немецкий, английский, боснийский языки, язык Дари.